всем привет обещали этот ролик выпустить к прошлой среде спустя несколько дней после последнего обновления но как-то все затянулось текст пришлось несколько раз перечитывать сначала были одни плюсы потом обзор получился негативный после психанул и сделал паузу а когда у меня такое происходит то точно стоит ожидать работу в несколько раз лучше вдобавок пока создавался материал разработчики выпустили еще одно обновление и игру пришлось изучать вновь а сделанные записи перезаписывать поэтому если под видео не будет 1000 лайков то нафиг удалю канал. Позвоню разработчикам и попрошу прекратить разработку андроид-версии. Естественно, они меня нафиг пошлют. Поэтому буду надеяться, что тысячу лайков мы все-таки соберем. CarX Street прекрасный проект. Смотрится перспективно, но есть одна проблемка. Меня это осенило в меню кастомизации. Игра казалась не для всех. Нет, я не про то, что кто-то любит гонки, а кто-то нет. Подробнее расскажу во второй половине ролика. А пока поговорим о не менее важных вещах. Давайте с вами просто покатаемся по городу и полюбуемся прекрасными видами. Перед вами геймплей записанный на 11 iPhone. Немного позже посмотрим геймплей, записанный на iPhone 14 Pro Max. Красиво, правда? Текстуры все так же постепенно проявляются, и есть сомнение, что эта проблема вообще решится. Аналогичная проблема возникает даже во вступительном ролике по игре Correct Street, который у себя в группе выжили разработчики. Как и с щелкой в iPhone, это бросается в глаза лишь первое время, потом привыкаешь и вообще на это уже не обращаешь внимания. Многие писали, что ради этой игры хотят купить iPhone. Совет: не делайте этого. В них нет активного охлаждения, а тогда смартфоны мощные. Даже играя на 14-й версии Pro Max в тот же PUBG спустя 40 минут появляются просадки. К слову, это не наблюдается в iPhone 14 Pro, что интересно. И все же дождитесь, когда эта игра выйдет на Android. Уверен, игра во много раз будет лучше себя вести. И именно на Android игру ждет большое будущее. Потерпите. Игра стоит того, чтобы ее дождаться. Многие, узнав о переносе, обиделись на разработчиков и предположили, что Corex Street для Android уже не разрабатывается. Некоторые даже думают, мол, игру портируют с операционной системы iOS на Android. Во-первых, не переживайте. Над игрой полным ходом ведется работа над оптимизацией. Решается проблемка с дозакачкой файлов после первого запуска. Как мы знаем, у Corex Technologies проект такого масштаба впервые. И, возможно, они просто перед загрузкой в маркет что-то не учли. Ничего? Тоже опыт. Пригодится для Corex Street 2. Во-вторых, никто и ничего не переносит. Сам проект создается на движке Unity. Там же собран город, размещается триггер, там же кодит, хотя, скорее всего, пользуются сторонние программы для написания кода. В общем, там создается весь проект. Потом, когда надо экспортировать игру, другими словами, скомпилировать, остается выбрать для какого устройства. Можно для ПК, Android, iOS, Smart TV, там список большой. Если честно, разработчики могут хоть прямо сейчас скомпилировать проект и выложить ПК у себя на сайте, как это во время тестирования сделали в NetEase.com но вы же сами понимаете, что в этой затее больше минусов, чем плюсов. Поэтому не переживаем. Все, что делается для iOS, параллельно создается и для Android. Если разработчики пишут, что для iOS добавили в игру 12 машин, значит версии для Android они также уже имеются. Существует ли АПК-установщик? И да, и нет. Внутри компании 100% игра неоднократно компилировалась. Ведь одно дело отслеживать просадки в специальном приложении, другое дело оценить игру у себя в руках на том же Android устройстве а вот в открытом доступе установщика нет поэтому если где-то увидели ссылку не ведитесь по поводу того что на продукции apple игроки сильно продвинулись вперед а вы на android будете сильно от них отставать поверьте это вообще не критично за день-два успеете поменять несколько раз машину ее прокачать и быть на уровне с остальными да и сейчас внимание это лично мое предположение возможно новым игрокам на android в первой неделе после запуска подарит игровую валюту так за терпение и преданность а вот посчитал важным уделить android версии приличный кусок времени чтобы вас всех успокоить повторюсь это все мои предположения фантазии зона гейм. по крайней мере мы тут можем с вами порассуждать на эти темы и написать лишнее в то время когда каждое сказанное слово на страницах разработчиков может вылиться против них поэтому им остается одно молчать просьба их понять и это правильная позиция Давайте проложим маршрут к нашему первому гаражу. Если смотрели предыдущий выпуск, поговорим о Карик Street. а если не смотрели, обязательно посмотрите ссылка под видео, то наверняка догадались, почему мы поедем именно туда. А, смотрите, разработчики немного передвинули карту вниз и даже красиво выделили данные, которые выходили за сейф зону. Красавчики! Одной из больших проблем в игре, на мой взгляд, был рестарт местоположения автомобиля. После рестарта местоположения машина могла смотреть в противоположную сторону заезда оказаться на перилах или даже можно было попасть туда, куда для нас проезд закрыт. Вот сейчас мы и попытаемся попасть в то же здание, куда и попали на прошлом видео. Я подъезжал к ограде, нажимал на рестарт и мог кататься там, где не положено. Знаете что, что я только не делал, в какой бы позиции не нажимал на рестарт, не получается. Все мои попытки попасть за ограду теперь венчаются провалом. Ну и что мне теперь тут делать, как мне в нее играть после этого? Примечательно, если аналогично пытаться слева от здания, то меня всегда прижимало между двумя припаркованными махинами. Что ж, если нельзя попасть через двери, значит попробуем через окно. Признаюсь, я нашел это место. Смотрите. Рестарт, и вот мы внутри. Кстати, тут у забора, правда, какое-то нормальное место. Я тут периодически застревал. Во время гонок при рестарте положения автомобиля, машина теперь смотрит в нужном направлении. Прекрасно. Но в остальном, к сожалению, проблема так и осталась. Долго пытался пройти одну гонку. То сначала мне на пути повстречается встречный автомобиль, то помешают соперники, а когда случайно уходил с трассы и пользовался этим рестартом, то оказывался, то чуть ли не Внутри бордюра и снова награждение. Сколько бы ни нажимал на сброс, проблема не решалась. Жаль, я так эту гонку и не прошел. Это событие было для меня временным, и мне на перезапуск гонки давали несколько попыток. Попытки растерял из-за багов. Еще раз смотрим, версия 7.0 а я снова застрял награждение. Не бросайте в меня тапки, если ваши мысли не совпадут с моими. На этот счет есть такая старая аббревиатура, имхо. Но игра в Карикстрит меня осенила. Эта игра создается не для всех нас с вами и Игроков. Эта игра создается для самих разработчиков, для самих себя. Возможно, только им самим понятно, что происходит в игре. В одном проекте вроде бы как объединили лучшие идеи из разных игр, не предложив, по сути, ничего нового. Но да, впервые для смартфонов. Подачи, как в Need for Speed Underground, Думаю, вы и сами сможете провести параллель. Меню, как в Need for Speed Хит, прям под копирку. Вроде тут ей все, о чем просили фанаты НФС, а на деле просто иллюзия. Все, что присутствует в игре от клубов до кастомизации, наверное, понятно только разработчикам и лишь малому числу игроков, которые а с малых лет тащится от автомобилей и знают все про каждую деталь, которая находится в машине, или б для любителей игр симуляторов или менеджеров, где надо сидеть часами и разбираться, разбираться и еще раз раз. Отбираться. За все время игры в Carex Street ни разу не занимался модернизацией машин, все гонки проходил без прокачек, тупо собирал деньги и открывал новые машины. А с приобретенными автомобилями за реальные деньги так и вовсе все проходить было намного проще. Прошел боссов, остановился на клубе и все. Жди, когда появятся новые задания. Дальше тупик. Нудные покатушки вне клубов, кстати, теперь помимо спринтов можно принять участие в дрифте, не вступая в клуб дрифта. И все. Остается ждать, когда разблокируются новые задания для меня игра закончилась можно переключаться между автомобилями и все проходить вновь и вновь такая себе модель продвижения но мне не хочется мне стало скучно периодически захожу в меню карты ищу для себя какой-нибудь новенький заезд а ничего нет есть только логотипы клубов в которые почему-то не могу попасть моя машина выше рангом рейтинг больше почему не проходит не понимаю может мою тачку надо отправить в мастерскую и прокачать но это очевидно скажете вы окей заходим в мастерскую вижу там вот это и выхожу. Я не хочу в этом всем разбираться. Это уже какой-то менеджер. Может, играл кто-нибудь из вас в менеджер компьютерного клуба? А в игры, где надо собирать эти компьютеры, там тоже все построено на одних картинках, а остальное визуализирую у себя в мозге сам. Вот тут аналогично. Я не люблю такие игры. Если в NFS как-то все интуитивно понятно, то тут нет. В других играх выберешь трансмиссию камеры, подлетит к этому месту, анимация или визуально покажет, что это и для чего. А тут вот тебе картинки. Разбирайся. Ой, а одной картинки почему-то нет. Может? Может, кнопка восклицательный знак мне подскажет что тут делать так это увеличит класс авто а это увеличит рейтинг ну это понятно каждая деталь влияет на характеристики узла какого узла это что далее читаем swap замена узла Сейчас будет взрыв мозга Установленные детали не переносятся Ай, ну нафиг, закрою Короче, объяснил самому себе все так Чем дороже детали, тем она лучше Можно пользоваться шкалой сбоку и смотреть Улучшилась моя машина или стала хуже Потом позвонил коллега и сказал, что есть прямоугольная кнопка Нажав на нее, появится описание каждой детали Ладно, уже стало проще Я хоть теперь знаю, зачем нужна каждая деталь Окей А вы цены на эти детали видели? Рычаги передние стоят 45 45400 Подождите я уже забыл, что такое передний рычаг и зачем он мне нужен. А он мне нужен. А вдруг деньги спущу не на то, что мне нужно. Вы понимаете, какая у меня паника и непонимание. Лучше куплю новую машину. И да, я понимаю, что это решение в корне неверное. По поводу смены внешнего вида все просто и понятно. Для меня вся игра это открытый город. Принимаю участие в гонках, копи деньги и открывая новые машины. Все. Только для меня гонки закончились. Могу иногда поменять внешний вид автомобиля. Но перед кем красоваться? Онлайн-то пустой. В онлайне нельзя с другими игроками устраивать совместных покатушек. Только лишь катаясь с ними по пустому городу. Сейчас игроки созваниваются по Дискорду, обговаривают маршрут гонки и определяются со стартом и финишем. По тому же Дискорду отсчитывают секунды до старта заезда. Поставьте хотя бы им шлагбаум где-нибудь. Как только поднимутся, вот тебе и начало гонки. Уже ж будет проще. Вот и получается, игровой рынок предлагает игрокам множество жанров. На первом месте в процентном соотношении игроки больше проводят времени за шутерами. На втором месте экшены. Угонок всего 6,4%. Теперь этот показатель можно делить еще на два по вышеупомянутым причинам. Давайте посмотрим, как себя ведет игра на iPhone 14 Pro Max. И заодно познакомимся с нововведениями. При первом запуске игры, как всегда, проходим регистрацию. Сразу появляется новая вступительная сцена. Ночь, луна... Carrick Technologies и гордость игры Большой Открытый Город. В будущих обновлениях, если я правильно все понял, появится новый район. Далее нам показывают о чем игра. Про гонки. Круто. Мы это сразу видим. Здесь правильно расставлены акценты. И сразу сходу принимаем в этой гонке участие. Это очень прекрасное решение. Дает игрокам в первые минуты оценить все превосходство игры. знакомиться с управлением. А главное вы сразу играете. Есть же полно таких игр, где первые полчаса мы не играем, а тупо читаем текст и жмякаем туда, где тебе подсвечивают, это всегда бесило. А тут вот прямо с ходу. это позволяет быстрее влиться в игру. Завершают гонку авария. Как оказалось, наша тачка не подлежит восстановлению, Эта информация нет, чисто додумал. Или нам показали короткую жизнь другого игрока. Наша карьера начинается с нуля. Заказываем на Алиэкспресс новую машину. Почему на Алиэкспресс? А потому, что нам доступны неофициальные машины, подделки с другими названиями, но не хуже самих оригиналов. Порт, грузоперевозки и вот наш заветный контейнер. Прежде чем он откроется, нам нужно выбрать одну из трех машин, с которой начнется наш с вами игровой путь. После выбора встречает девушка. Она же и станет нашим гидом и познакомит с важными моментами игры. К сожалению, тот, кто записывал этот геймплей, решил просто покататься по городу и поучаствовать в доступных гонках. Как мы видим, не сильно-то и отличается качество от 11 айфона. Человек, который записывал мне геймплей, поиграл 20 минут и сказал, что телефон очень сильно нагрелся, а потому завершил игровой процесс. Что ж, вернемся тогда к моим записям. Девушка-гид по имени Элли. Мы уже создали тебе аккаунт в Стрит.нет. Это новое приложение, где гоночные клубы города организуют нелегальные гонки. Это Карек Стрит. Социальная сеть для нелегальных гонщиков. Она знакомит нас с новым домом, дарит тысячу на новое парковочное место, подсказывает, где можно заправиться. Дает еще 600 местных денег на бенз и говорит, что хватит даже на нитро. По правде, на нитро мне не хватило. Кстати, о нитро. Когда приобретаешь новую машину, хочется ее протестировать по полной, а нитра на нуле. Сделали бы хотя бы каждому такому приобретению подарок со стопроцентным нитро. Далее Элли называет мою не из дешевых тачек с током, и мы направляемся в сторону мастерской. Дарит еще 800 местной валюты. Что мы можем прокачать? Двигатель, подвеску, трансмиссию, колеса, топливную систему, кузов. И в каждой категории есть свои подкатегории. Те, кто в этом всем разберется, будет счастье. После экскурсии нам дарит еще 500-ку. И теперь мы принадлежим самим себе Вообще было бы круто прямо сейчас дать игроку цель К примеру, есть один клуб, в который могут вступить только лучшие из лучших Для того, чтобы в него вступить, надо Первое, быть участником всех известных нам клубов Второе, иметь определенный уровень, а он должен быть очень высоким Третье, в нашем распоряжении должна быть конкретная модель машины Выполни весь список и докажи, что ты лучший Надо сделать что-то в таком духе Но ни в коем случае прохождение этого главного элитного клуба не должно восприниматься как финал игры игрокам будет чем заняться пока создается онлайн-версия Давайте покажу вам все доступные на сегодняшний день в игре машины и параллельно расскажу, чего мне не хватает в гонках. Все гонки какие-то очень правильные, всегда проложены по трассам, хочется больше запрещенного. В игре есть паркинги, подземки, уличные парковки. Было бы круто, если бы время от времени маршруты проходили и через них. Это же классно, когда нужно не только всегда топить на газ, но и объезжать припаркованные машины. Можно сделать так, чтобы каждый месяц появлялись разные боссы. Выполнишь их условия, получишь доступ к подобным гонки И в качестве вознаграждения получишь призовую сумму. А что бы хотели в игре видеть вы? Напишите в комментариях, будет интересно прочесть. В целом игра смотрится прекрасно, играется плавнее. Чувствуется, что разработчики продолжают работу над оптимизацией. Каждое новое обновление круче предыдущего. Игроков из-за рубежа балуют разнообразием языков, круто поработали над тюнингом, над управлением машинами. Когда играл, не заметил проблем со звуком. Появились новые треки. Друзья, вы смотрели Зона Гейм. Будем рады вашей подписке и обязательно посмотрите наш последний новостной выпуск о мобильных играх. Поверьте, там много интересного. Спасибо за внимание. Всем пока.